Люди! люди. Ау, ау, ау, ау. Иди ты лесом! Как заходишь, сразу налево! Все думают, что мы тут пешком не ходим Все на машине, но на каракатах Нет, вот идем пешочком сегодня С рыбалки Но сейчас как бы налегке налегке вот. Вот. Видите, видите, какой я спотевший, но непобежденный. Водку надо пить каждый день в одно время легулярно, легулярно но без перебора. Будем с грамм. Ну, грамм сто пятьдесят. Больше ни-ни, ни Три раза в день. Идем по Федосовской. Вот здесь сразу стоял дом. А улица Шва здесь. Здесь улица Шва. Там дома тут дальше стояли. Эту улицу не испаряйте, надо было весной. Да то это все рухнет. Где-то внизу была, конечно. Вот. Мы выдвигаемся. Как обещали своим. Да, все прибрали. Вы все в порядке. Все хорошо. Мусор вывезен. Газ отключен. Они пьяные, хлопцы запряженные. Воды, вода. Е. Воды, вода. Воды, дрова, вода. Все. Все. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Едем. Где-то. По клемушескому Клевуш... по тракту. Шофер рулит. Тетя Люся, привет. Привет, привет. С Василич? Я здесь. Молодец. <связывая> не потерялся. Да, <связывая> да, да, да, да. Не, вы, не выни своего в форточку. Да-да-да. <связывая> Вовремя закрыли окно. Держался из последних сил. Нас подслушивают! Ну конечно!